Он тихо. Что? Я с ней фоткаю, отснимаю. А тихо. А что они кушают? Они там ищут еду. Ты можешь, ты можешь меня Сейчас. Вс воно мне сфоткать? Лёш!